Добрый вечер, мои дорогие друзья и партнеры. Меня зовут Елена Емельс. Я живу в Украине, в красивом, очень зеленом городе Сумы. В сочетании прекрасной компании с ее уникальным продуктом и революционной системой Форсаж позволила каждому из нас стать владельцем элитного бизнеса под ключ. Что может дать для вас этот бизнес? Финансовую независимость, свободу. Свободу распоряжаться вашей жизнью так, как вы хотите. Ребята, если кто-то из вас еще не принял решение, с какой компанией сотрудничать, добро пожаловать в нашу дружную команду. Команду Форсаж Инфо. Будем рады видеть вас. Всем пока-пока.